Хочу вам показать, как происходит загрузка адресных классификаторов. Заходим в меню справочники, выбираем контрагенты. Предположим, заходим в покупатели, выбираем контрагента, которому необходимо внести адрес. Заходим в адрес и телефон, нажимаем по кнопочке «Заполнить». Здесь передвигаемся правее, нажимаем по кнопочке «Выбрать». И в поле «Регион» еще раз нажимаем по кнопочке «Выбрать». Нам понадобится «Калужская область». Находим ее в списке. Нашли в списке «Калужскую область». Нажали кнопочкой. Она у нас подсветилась желтым цветом. Нажимаем по кнопочке «Выбрать». Здесь предлагает «Загрузить». Адресные классификаторы по Калужской области. Нажимаем по кнопочке «Загрузить». Но это еще не все. Теперь вот в этом списке, в списке областей Российской Федерации, нам нужно выбрать Калужскую область. Еще раз поста, еще выставить на ней галочку. Это 40-й регион. Калужскую область ставим галочку. И нажимаем «Загрузить адресные сведения». У нас сейчас происходит загрузка классификатора Калужской области. Это может занять несколько минут. У кого-то несколько секунд. Все зависит от вашего компьютера. Ждем, когда загрузится Калужская область. Адресный классификатор успешно загружен. Нажимаем по кнопочке закрыть. Проверяем, вводим адрес. Выбираем город Калуга. Окей. Смотрим все улицы, которые есть в городе Калуга. Выбираем улица Зерновая. Выбираем дом 5. Так, дом 5 там нет, значит дом 52. Я сейчас просто делаю какой-либо адрес для примера, чтобы показать, как загружается адресный классификатор. Ну, проверим заполнение. Адрес введен корректно. Окей, все, у нас, у нашего контрагента появился адрес.